раз два три Поехали. раз два три а нету их ну вот смотрим сейчас пойдем смотреть автобус хипи да тут по моему кроме автобуса есть на что смотреть Ладно. вот он красавец а теперь, внимание, вопрос вот к Алексею. Смотрите, номер. Сзади номер 61. Цифры, буквы 457. Все понятно, да? Вроде что-то как-то не особо. А вот теперь вперед идем. Знаете, в чем подвох? То, что я только вот сейчас заходил в игру, у него был номер 42, что-то пятьсот 501. Понимаете, о чем? Я даже где-то скриншот, а, скриншот на вкладке, на вкладке сообщества, посмотрите, я там сфотографировал номер, он был 42, 501. То есть номер изменился. Я не понимаю, как и зачем это? Вот это вот не понимаю вообще. Это что такое? Что за игры какие-то со мной происходят? Я не пойму, что как это так? То есть на вкладке сообщества вы увидите номер. Это не фотошоп. Я не умею так делать. Ну, кстати, не, не умею, но не буду делать. Зачем мне это надо? Вот теперь попробуем, допустим, если этот автобус. Вот автобус в хиппи, да? Если я сейчас начну его модернизировать, и, кстати, купить нам, Просто я больше чем уверен. Так, кстати, работает лицо, что вниматься. Просто я больше чем уверен, что сейчас, если начнешь модернизировать, там будет абсолютно все аллегорическое. Раскраски, всякие дудки, всякие. Вот как с тем Volkswagen Жуком. Кстати, вот этот товарищ, вот на который сейчас смотрю, из той же оперы. оставлен в хранилище. Но, в принципе, если смотреть, не лень. Сейчас я его попробую. Почему анимация не работает? Это know it's super chill on the clock. you want? Oh, fuck. Да идите нахер, шо, все, блядь Не видишь, аллегорию ищу И ты пошел Нахер Смотри, вот у него крыша Цветосвитка Да он сам, блядь no Можно сесть, ничего так Сейчас просто начнем модернизировать, будет видно, что там творится. Кстати, у него цвет свитка. Ну, вот этот вот цвет. Это я его знаю, такой цвет. Бежевый. Ну и красный, понятно, черный. Тут вот вся игра такая. Тут не то чтобы чудеса происходят, они действительно здесь происходят. эти плакаты, все вокруг, оно все меняется постоянно. Да, кстати, на вкладку сообщества зайдите, там фотография остался, а то мне кажется, что мне не поверит. Приехали. Сейчас. Блин, нагрузка какие большие. На процессор зря я так выкрутился. номер меняется но ну, первый номер его был 42 501 это вот точно потом номера пошли вот так вот как-то меняться странно кстати меняются что там нам интересует а, ну какие-нибудь фичеры Ну вот он этот красный-синий, он так вот не так давно преследовал весь интернет. Он всякие львы с, крали, с этим с короной пальма. Ну вот тут картинку, мне кажется, стоит отдельно рассматривать. Ну понятно, вот, вот, вот так вот. Вот она что. План я ролик затягивать не буду, не хочу. Ну. Номер изначально был 42 501, так что игра в теме. Я вот не поверю, как вот программистам сидят объяснять. Ты вот здесь 42 напиши, чтобы первый номер был. Ты вот здесь такие цвета, да? Это как происходит вообще? Это вообще нормально?